Новогодний радиокорпоратив. Это как раз тот корпоратив, который, ведущими которого могут стать как сам ведущий, так и, условно говоря, там, генеральный директор компании, который может приехать на настоящую радиостанцию со своей свитой. И в течение часа, если подкасты мы пишем 30-минутные, то на радио это часовой эфир. То есть я бы вот, для некоторых клиентов даже бы сказал, что э, мы за, для вас запишем настоящий часовой бизнес-эфир. В чем э, фишка? Э, люди могут просто звонить в прямой эфир. Э, руководители компании, которые приехали к нам в, в радиостудию на прямой эфир, э, могут э, прежде всего… Э, Поздравлять свой коллектив, передавать приветы своим подразделениям, офисам, филиалам, которые находятся где-то не в Москве. Особенно передавать приветы всем, кто на удаленке, может быть этим самым поддержать каким-то образом значит что здесь схема построения такого эфира достаточно простая это бизнес диалог то есть ну любой руководитель компании конечно захочет чтобы поговорили с ним о его компании новогодние поздравления сотрудников и естественно же партнеров в прямом эфире звонки в студию как я говорил и развлекательная программа то есть здесь ведущий может себя проявить во всей красе в основном хорошо зайдут интерактивы, вот колонка, которая слева, это интерактивы, связанные с музыкой. Если позволяет бюджет и вам удастся договориться с клиентом, вы можете просто... Подключить к левой колонке своего диджея, если вы в паре работаете и в плотной связке с диджеем, то, соответственно, ряд конкурсов, музыкальных интерактивов зайдут просто на ура. Конечно, возникает вопрос, как люди могут это все услышать. На самом деле все достаточно просто. Ссылка пересылается в пиар-отдел компании и после этого, соответственно, до всех участников вот такого онлайн радиомарафона эта ссылка доносится по самым разным мессенджерам и так далее, и так далее. Я говорил, подразумевая, естественно же, радио, на котором я работаю, это радио RetroStars, и, соответственно, Любой ведущий может спросить, а у меня нет такого радио, у меня нет своего радио. Существует, сразу вам скажу, я тоже промониторил эту тему, и она мне тоже нужна, была нужна, и есть нужна, и будет нужна. Радио сдаются в аренду. То есть, иными словами, вы можете просто сказать, Валер, слушай, у меня есть клиент, который ну, не хочет, чтобы была видеотрансляция, подкасты для него вообще тема непонятная. А вот приехать на радио, часовой эфирчик, да его еще там 100 сотрудников послушают, мы ссылочку разошлем. Как быть? Все достаточно просто. Просто арендуется, допустим, студия радио RetroStars, определенное время бронируется, и вы спокойно занимаетесь своим проектом. Опять же, не упускаю возможности рассказать о том, что в данном случае нет прямой видеотрансляции. Ну, есть у людей некие стрессовые ситуации, когда люди не очень хотят, там, чтобы там вот, вот все, прямой эфир, ошибиться нельзя, ой, до да меня это все увидят, и так далее, так далее, то просто-напросто сам. Процесс просто-напросто снимается на видео. Затем монтируется, безусловно, фильм, ролик, там, я не знаю, там трейлеры делаются и так далее, и так далее. Опять же, все зависит от бюджета.